А что штам в паспорте? Ну что-то это просто штам в паспорте, ну бумажка какая-то. Че она вообще дает? Что она вообще гарантирует? Ну, женщины говорят: а, штамп в паспорте не гарантирует любви и не гарантирует хороших отношений и не гарантирует ответственность. Нет, не гарантирует. Милые мои, а вы что-то вообще можете назвать, что вообще что-то гарантирует в жизни? То есть если вы, ну, ваш офис, э, офис, э, социального, или офис медицинского страхования гарантирует вас, вам, что вам окажут хорошую помощь, или если вы идете в поликлинику, э, это гарантирует, что вас вылечат, а ж, если вы э, платите адвокату, это гарантирует, что вы выиграете дело, что вообще в жизни что-то гарантирует? У вас есть какая-то бумажка, которая, которая вам 100% скажет, что вот этот топ вам дают какую-нибудь гарантию. Не знаю, там возврата денег. Это что, прямо гарантирует, что вам вернут деньги? Вы заключаете контракты, какие-то нам сделки в бизнесе. Это что, гарантирует, что вы получите прибыль или вас не кинут, милые мои? Примите, пожалуйста, в жизни ничего не гарантировано, ничем. Даже страховая э, эти страховые компании ничего не гарантируют. Они не гарантируют, выплатят вам деньги или нет. Ничего не гарантировано. Поэтому штамп в паспорте не гарантирует любви точно ничего, но помимо любви он о кое о чем говорит и о многом. Говорить о том, что штамп в паспорте ничего не значит, это полное вранье, полная чушь. Штамп в паспорте значит очень много и значений есть несколько. Это моральные последствия, юридические последствия, экономические последствия. Штамп в паспорте до хрена чего значит? Первое. Во-первых, давайте моральные разберем. Мне больше всего интереснее моральный: Штамп в паспорте это поступок. Штамп в паспорте это решение. То есть для этого нужно как бы созреть. Для этого мужчина должен для себя принять решение. Почему мужчины сопротивляются этому? Потому что они не хотят принять решение. Они не хотят принимать решение, что я буду с одной женщиной. А штамп в паспорте – это решение, прости меня, старик. Это ты должен принять и сказать. Э, родная, я хочу, чтобы ты была со мной навсегда. Штамп в паспорте ничего не значит, родная моя. А это значит идти кольцо покупать с с, брюликом, с бриллиантом. Это означает, денежки нужно выкладывать за свадьбу. Да, искать организовывать это все как это как это штамп в паспорт ничего не значит сама свадьба или что вы играете свадьбу без штампа в паспорте это же бред то есть сожительство это означает как бы вот эту финансовые эти расходы и, и как бы и моральную часть ее можно как бы по боку просто сказать ну лапшу на уши повесить женщине и сказать да что паспорт, штамп в паспорт что он решает вообще он не решает главное чтобы люди любили друг друга нет если э, я мужикам скажу как бы Хорошо, если штамп паспорт ничего не значит, что ты его не поставишь? Если он ничего не значит, какая тебе разница? Если Это безразлично для тебя. А что ты его не поставишь? Женщину спроси. Женщины, вы хотите штамп в паспорте? 99,9% женщин скажет, да. Я хочу штамп в паспорте. Я хочу свадьбу. Я хочу этот праздник я хочу это потому что это самое главное событие в моей жизни я хочу показывать это своим детям своим своим дочерям я хочу показать своим внучками что мои правнучки показывали смотрите какая прабабушка была красивая на свадьбе они этого хотят если для мужика это ничего не значит что ты не сделаешь а это может что-то значит все-таки а, а, что значит с точки зрения штамп в паспорте когда вы официально становитесь мужем и женой с моральной точки зрения вот пока вы живете сожить, ну как бы во внебрачно-сексуальных отношениях, я уверен, что мужики могут ходить по друзьям, они могут вам как бы изменять. Знаете почему? У них нет моральных обязательств. Они говорят, ну она же мне не жена. И а женщина говорит, ты почему как бы не, не, не приносишь деньги в дом? Он говорит, я тебе не муж. Мы же просто пробуем, не нравится свободно. Вы скажете, ну, конечно, если он станет мужем, это не, не гарантирует, что он станет э, деньги получать? Нет, не гарантирует. Гарантирует то, что вы должны его проверить до этого. что он в паспорте нет. Но это некое моральное обязательство. То есть, если мужчина не готов на себя взять моральное обязательство, он не готов принять решение, то какой он мужик? Мужик это тот, кто принимает решение. Да, это риск. Это официальное решение ограничить свою свободу. Для мужчины. Почему мужики так сопротивляются? Потому что это я должен кому-то пообещать, сказать. А потом не быть треплом, не быть пиздоболом, извините за выражение. Не быть пиздоболом, чтобы сказать, ты, любимая, ты будешь моей женщиной навсегда, единственной. А потом трахаться на стороне. То есть он сам скажет, и, а женщина, вы, как жена, можете подойти и сказать, ты мне обещал ни с кем не трахаться. Ты что, пиздобол? Ты балаболка? Ты гонишь? Ты за базаром, как бы, то есть, твои дела отстают от, от твоих э, слов. Так? То есть, это, вы можете это предъявить мужчину. Это моральные угрызения совести, это моральные последствия. Вы можете как жена сказать, я твоя жена. Он, он начинает флиртовать там на, где-то на, э, на вечеринке. подходите и говорит, ты что флиртуешь? Он говорит, тебе какая разница? Я твоя жена. Ага, есть разница? Или, например... Мужики там вот э, э, начинают на вечеринке какой-то мужик к вам приставать, начинает ухаживать, и э, вы ждете, что мужчина ваш муж, мужчина подойдет и защитит вас. Мужчина подходит, говорит, ты че к ней приставишь? Он говорит, ты кто такой? Он говорит, ну я гражданский муж. Он говорит, да, гражданский муж. Ну и что? Я следующий. есть сегодня живет вас с тобой завтра живет со мной. То есть, понимаете, для, с точки зрения мужчин, это э, как бы не, не обладает моральным правом. Когда подходит ч, э, мужик и говорит, я ее муж. А, ну, как бы все. Почему? Потому что институт семьи защищен в обществе. Если а, один мужчина холостой будет э, соблазнять замужнюю женщину, его будут осуждать. Морально будут осуждать. В обществе он понимает, что он может быть изгоем. Я не говорю про это. Вы сейчас мне скажете, что это ничего не гарантирует. Нет, ничего не гарантирует. Но здесь больше перевеса, здесь больше преимуществ. Если посчитать все эти преимущества, то окажется, что штамп в паспорте очень даже очень много значит. Что такое еще дальше штамп в паспорте? Ну, а хорошо, а вот вы как детям своим будете говорить, это кто ваш папа? Он муж ваш, ваш или нет? Ну, как бы он папа, но, но не муж. Девочки, вы скажете своей. Дочь, вы хотите, чтобы дочка также была? Или вы хотите, чтобы дочка замуж вышла официально? То есть все остальные дети говорят, там, вот у меня есть папа, они с мамой, у них есть свадьба была, они женаты, вот у них на свадьбе были родители, а у тебя, а ваш ребенок скажет, а у меня нет? И подойдет с спрашивает, папа, почему ты не женился на маме? Или мама, а почему на тебе папа не женился? Как вы это им будете объяснять? Как себя ребенок будет чувствовать в, в кругу других детей, у которых э, э, нормальные как бы семьи, которые официально зарегистрировались? Это не будет для, для них моральной травмой? Это не будет для них примером э, такого не очень растного поведения? Я не ханжа, я не религиозный фанатик, не вопрос. Но это, кстати, один из аргументов. Если, если вы не хотите, если вы считаете по, по внутренним убеждениям, вы глубокий противник, или противница браков вообще нет флаг вам в руки отлично если вы как бы убеждены вы говорите я просто не хочу я не хочу замуж не хочу официально ну, я не хочу сама себе давать обещание ну, не хочу давать ему обещание но тогда скажите я просто не хочу этого делать и не надо врать не надо придумывать аргументов которых не существует, типа, да, это же ничего не гарантирует, штаф паспорт не гарантирует, надо прийти. Нет, вы просто скажите: я не хочу, лично я не хочу.